Добрый вечер, дорогие друзья. Пару слов о себе. Я семейный врач с опытом работы 60 лет. Кроме того, в России кончал курсы по гипнотерапии. Здесь я учился в технионе, в хайском технионе у профессора Фукса. Гипно гипнотерапия медицинская. Член общества всеизраильского и всенародного лечебного гипноза. Имею опыт работы с большими аудиториями. Десять лет работал на радио, на разных радио, официальных и неофициальных, со своими уроками на расслабление. Я называю это уроками на расслабление, релаксации. Поэтому у меня имеется большой опыт, как это помогает людям. Самое интересное из последнего, что во время этой работы, 10 лет я работал на радио, что во время этой работы были разные эпидемии. Были эпидемии гриппа, ангины, желудочные заболевания, желудочно-кишечные заболевания. И интересная такая деталь выяснилась в процессе работы, что многие люди, не глядя на то, что окружающие болели, они не болели. Сейчас тоже я получил несколько сообщений, может быть, десяток, что люди, которых я обучил самоисцелению, эти люди... Не болеет, не глядя на то, что в окружающей их среде больные и даже в их семье больные люди. Они не болеют. Поэтому я делаю такой вывод, что есть какая-то возможность нашего лечения предупредить или усилить иммунитет, защиту против микробов, вирусов и прочих вещей. Я обучаю, автоматически обучаю каждого человека самостоятельно исцелению. То есть после того, когда первый раз человек прослушает передачу, он уже в нем есть программа на самое исцеление. Он должен только э, привести себя в со со со состояние нужное. То есть сесть, рука не касается руки, нога не касается ноги, прикрыть глаза и лежа. И тогда начинается процесс тот, который та программа, которую я вкладываю. Поэтому с первой встречки уже это все идет вместо разговоров дополнительных. Я думаю, что не нужно, если есть вопросы, можно потом задать, может быть, если будет время. Начнем работу. Я хочу понять или слышна музыка. Слышна музыка. Начинаем работу. Нога не касается ноги, чуть-чуть расстояние. Рука не касается руки. Лежа руки вдоль тела, сидя на колени или подлокотнике, и прикрыть глаза. Мысленно про себя можно произнести пару фраз, хотя совершенно не обязательно. После этого упражнения я буду спокойнее, Всегда, везде, в любой ситуации. Неприятные ощущения, проблемы, болезни проходят. Внутренние силы, обмен веществ, метаболизм, зависит, как угодно активнее. Сказали пару слов – хорошо, не сказали – тоже хорошо. И мысленным взором проходим ноги, руки, голову, позвоночный столб. Начинаем обычно с ног. Стопы ног, голеностопные суставы, икры, голени, колени, бедра. Расслабляем мышцы. Мышцы не давят на кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды раскрыты. Крупные, мелкие, средние, мельчайшие. Артерии, вены, лимфатическая система. И к этому месту приливает кровь. Кровь жидкость свежая тяжелая и теплая, и поэтому мы можем ощутить, хотя совершенно не обязательно, некоторые признаки расслабления, приятный усталость. Вообще все ощущения у нас должны быть приятные, приятный усталость, как после хорошей прогулки. Свежая кровь жидкость тяжелая тяжесть приятная, свежая кровь жидкость теплая тепло. Как токи, приятные волны проходят, очищает от всего вредного, патологического, наносного, успокаивает, обезболивает и исцеляет расслабление и успокоение. После первой встречи ваш организм уже умеет делать, заниматься самолечением. В тот момент, когда я вложил программу самоисцеления, когда в этой позе нога не касается ноги, рука не касается руки, прикрыты глаза. Для чего мы прикрываем глаза с закрытыми глазами можно больше сконцентрироваться на себе, больше сфантазировать чего-то, нужного нам, то ваше упражнение расслабления, которое я закладываю в вас, начинает работать само по себе автоматически, автономно, без всякого вашего усилия, напряжения, даже задумки. Упражнение расслабления разделяется на ряд. Первое упражнение расслабления обычное, сидя, не более пяти минут. В любой ситуации не надо искать специальных условий. Там, где вы находитесь. Вторая – Это упражнение расслабления длительные, Их три. Не более десяти минут. Первое в конце рабочего дня. Второе перед сном. И третье по просыпанию. После того, как заложена программа, Делать упражнение на расслабление – это не только ваше желание, это внутренняя потребность. И ощущения всегда только приятные. Руки. Руки желательно, чтобы были легкие, свободные, элегантно, музыкальные. Руки могут делать все, что угодно, при двух условиях. Рука не касается руки, и рука не касается лица. Иногда можно защитить руки, как руки отца, поглаживающего головку ребенка, или руки музыканта, наигрывающего на инструменте, а может быть руки дирижера, дирижирующего оркестра. Иногда можно защитить руки или представить их, как ласты дельфина в море здоровья плывем, плывем, плывем. Иногда можно защитить руки, как крылья, то ли крылья бабочки, порхающие с цветка на цветок, то ли крылья птички с дерева на дерево, то ли крылья орла, распластавшиеся в голубой глубине небес. Расслабление и успокоение, покой и полная расслабленность, исцеление и окончательное избавление. Очень часто от таких проблем, которые в обычной конвенциональной медицине считаются неисцелимыми или на всю жизнь. Никогда не верьте, это не так. Он, создатель, дает, он и забирает. Прежде чем дать испытание, болезнь, удар, Всевышний создает лекарство. Лекарство всегда предшествует удару. И лекарство это не в небесах оно, за морями, океанами это лекарство внутри нас. Обычно мы из-за всяких проблем психологических, физиологических, мешаем работать этому лекарству. Когда мы обучаемся расслаблению нашим методам, то это лекарство самое лучшее, самое эффективное и точное начинает работать само по себе. Поэтому идет исцеление таких проблем, которые в обычной коммунициональной медицине пока нет не лечение Пить. Пить, еще раз пить. Процесс самоисцеления, заложенный в вас, работает 24 часа. Беспрерывно. Утром, днем, вечером и ночью. Чтобы сделать его более точным, более конкретным, более эффективным, есть четыре обязанности. Первая обязанность упражнение расслабления. Это мотор, процесс самоисцеления. Вторая обязанность пить, пить и еще раз пить. Любую жидкость, но желательно пить воду. Простую воду из-под крана, комнатную, холодную, горячую. Вода очищает организм. Более того, без воды нет химических реакций метаболизма. Если мы хотим исправить, улучшить метаболизм, обмен веществ, то нужно пить, пить жажда. Представьте себе на минуту с закрытыми глазами, что вы в пустыне. Песок, дюны, скалы, солнце. Все пересохло, губы. Нос, язык, жажда. Чем сильнее жажда, тем больше пьете. А чем больше пьете, тем сильнее жажда. И такой эффект в нашем лечении. Чем мы больше пьем в нашем лечении, тем лучше держит мочевой пузырь. Мы ходим реже, не ночью, нормальными количествами. После расслабления рук мы идем на расслабление головы. Здесь техника несколько иная. Расслабляем мышцы горла, шеи, затылка. Открываем крупные сосуды, которые проводят кровь в голове. И голова-головушка немножко тяжелеет. Тот, кто лежит, как бы вдавливается матрас. Тот, кто сидит. Немножко тяжелее. Это еще состояние, ощущения, что голова не держится ровно на плечах. Чуть-чуть отброшен в сторону. Это точно признак расслабления мышц горла, шеи затылка. Макушка, скальп, как шапка из тяжелой и теплой ваты. А лицо ощущаем, как маску. Лоб, брови, межбровей. Глаза, глаза очень важны. Веки. Корневица глаз, зрачок, глазное яблоко, глазное дно. В процессе лечения мы видим лучи. Это нужно не верить словам, а нужно проверить. На все делать тесты. Смотрим вдаль без невооруженным глазом или пробуем читать. И видим, есть улучшение или нет улучшения. Нос. Дыхание чистое сухое и теплое. Даже если вокруг вас есть люди, которые страдают насморком или еще чем-нибудь подобным, то у вас этого нет. Всегда дыхание теплое, сухое, чистое. Щеки до ушей, рот, подбородок, лицо как маска. Маска может быть тяжелая, может быть легкая. Маска может быть теплая, а может быть прохладная, но всегда приятная. Тишина и покой охватывает ваш организм. Он хорошо и приятно. Ничто не мешает, не волнует, не тревожит, не беспокоит. Расслабление, успокоение, покой полная расслабленность, исцеление и окончательный сбор. Проходим зором взором позвоночный столб, шинный отдел позвоночника, спиной отдел, поясница, таз со всеми органами, женщина с ее органами, мужчина с его органами, до копчика. Приятные волны идут от макушки по позвоночному столбу вниз до копчика, а от копчика поднимаются вверх, Вниз вниз волны проходят от всего вредного ненужного токсичного от отходов от вирусов микробов грибков воспалений от аллергий от вредных клеток которые иногда создаются в организме успокаивает обезболивает исцеляет в и Не забываем органы внутренние, особенно каждый специфично то, что ему нужно. Кто-то мозг, голова, у кого-то сердце, у кого-то легкие, у кого-то печень, почки, желудочно-кишечный тракт или мочевая система. В этих местах можно ощутить, Приятные участки, фокусы, тяжести, тепла, которые нарастают, усиливаются. Не забываем железы внутренней секреции, ответственные за метаболизм, за обмен веществ. Это гипофиз в области затылка, щитовидная железа в области горла, поджелудочная железа, панкреас, чуть пониже желудка, печень очень важная. Верхняя, правая часть живота. Чуть-чуть под ребра. Селезенка. Левая верхняя часть живота. Почки с надпочечками. И половые железы. У мужчин яички просто-то. У женщин яичники, трубы, матка, грудные железы. Все функционирует нормально, четко. И это не надо верить в то, что я говорю. Все нужно проверять, делать тесты. Делаем анализы обычно в начале лечения, в середине лечения, в конце, и видим химические анализы крови, как изменяется метаболизм, админ веществ. Он усиливается, улучшается, совершенствуется. Очень просто. Разобраться в этом очень просто. Не надо быть медиком. Сегодня делают анализ есть табла такая, таблица. Написано левая часть, правая часть, и там, где находится ваш показатель. Желательно, чтобы это было посередине, если есть отброс налево или направо, это уже какие-то нарушения, тем более, если переходит к Поэтому мы доказываем, что улучшается обмен веществ метаболизм. Но кроме этого, улучшается защитная сила организма, иммунитет против микробов вирусов, грибков, воспаления специфических и специфичных, против аллергии, против клеток вредных, иногда опасных. Теперь мы представляем себе то место, немножко фантазии, где нам было или будет хорошо. Когда-то я работал с «Праведником поколения» Рао Миссахом Зильбером. Во время одних, одной из встреч я ему сказал, что он находится в раю, Ганнеде. Надо было смотреть, я записал это, но не записал, только на аудио, к сожалению, нет видеозаписи. Надо было посмотреть на сияющее лицо, сияющее лицо «Праведника», он был в раю. Поэтому вы можете себе представить сейчас то, что вам хочется, то, что вам приятно, то, что вам хорошо. Это вы можете видеть в цвете, в тенях, полутенях, в звуках, то ли шорох травы или листьев, то ли легкие волны падающие на песчаный бережок. В туалетах птичьи голоса, В звуках, В запахах, Вкус И другие ощущения. Обычно такие лечебные сны запоминаются И переносятся на бумагу. Кто-то рисует, Кто-то пишет музыку, Кто-то проза, Кто-то стихи. Несколько времени Уходим глубже, как будто я погружаю вас В морскую глубину. Море тихое, Штиль, голубизна. И чем глубже мы погружаемся, Тем темнее становится Темно-синее, темно-синее, Темно-синее, темно А еще, еще глубже, То зеленоватый оттенок. Волны целебные окутывают Наше тело, Успокаивают, обезболивают, Исцеляют. Каждый уже получил программу на самоисцеление твою личное индивидуальное. Никогда не путать, никогда не смешивать, никогда не сравнивать ни с кем другим, потому что это твое. И ничего не надо ощущать или знать или чувствовать или меняться. Мы не, не ощущаем, как растут волосы, как растут ногти на руках, на ногах. Мы не ощущаем, но они растут. Так и процесс лечебный идет. Не надо обязательно ощущать что-то. Больше того. Чем меньше мы концентрируемся на проблемах, тем лучше идет лечебный процесс. Мы выходим из нашей встречи более спокойны, намного спокойнее к себе, к своим проблемам, к семейным делам, к работе и к общему состоянию, в котором мы находимся, когда идет взверстная пандемия. Намного спокойнее, потому что мы знаем, что все в его руках. И все те методы, так называемого лечения, предупреждения они все относительные. Ничего точно нет, никто ничего не знает этот момент, когда люди ни на кого надеются: ни на профессоров, ни на министра здравоохранения, ни на кого, только на него. Вот и остаемся Он Всевышний Создатель, и ты. И тогда Он открывается тебя. Тем более, что ты сидишь дома, есть время. И Это такое счастье, такой покой. Итак, чтобы проделать упражнение на расслабление, нужно лечь или сесть. Нога не касается ноги, рука не касается руки, лежа вдоль тела, сидя на коленях на подлокотниках. Покрываем глаза, и упражнение на расслабление Ваше, твое, личное, индивидуальное, начинает работать автоматически, автономно, без всякого усилия, без всякого напряжения. После этого упражнения спокойнее, неприятные ощущения проходят. И табуризм обмен веществ, внутренние силы активны. Сказали хорошо, не сказали только хорошо. Не только слова действия, но и слова. Посторонние звуки расселись, исчезли, пропали, остался только... Музыка, музыка, музыки, музыка, музыка, слов, музыка, тембра, музыка внутреннего исцеления и голос, тихий голос, спокойный голос, успокаивающий голос, исцеляющий очень часто от таких проблем, которые обычная, конвенциальная медицина, бессильная. Все. Теперь я хочу, чтобы руки ощутили легкие, легкие, легкие. легкие. Как будто к рукам Вашими привязал цветные шары, легкие, наполненные легчайшим газом, которые начинают медленно тянуть руки вверх. Как бы магниты с небес тянут руки вверх. Для того, чтобы построить антенны. Три хлопка на третий хлопок все строят антенны, поднимая руки кверху. Руки вверх! Посылаем, закрепляем дерево, бетон. Ведь в то же время гибкий, эластичный, очень музыкальный. Через руки антенны гоним в небеса страхи, напряжения, сомнения, дурные мысли, вредные привычки, предвзятые мнения ваши и те, которые вам внушили, все ненужное, весь хлам. Ощутите облегчение, такую легкость, даже некоторую пустоту, такую приятную. И те же руки антенны принимают в себе силу, бодрость, энергию. Здоровье и уверенность, что все будет самым лучшим образом. Все, что делается, только к лучшему. И все. Я заложил программу, которая будет работать беспрерывно 24 часа в сутки. Теперь я веду обратный счет. Я только я. На счете один все открывают глаза в таком приподнятом настроении, что первым долгом раздаются аплодисменты. Для чего? Во-первых, разогнать чуть-чуть застоявшуюся кровушку, а во-вторых, попросить небеса о милосердии. 7. Жажда упражнения. Вода. Живые свежие овощи, где есть минералы, витамины, энзимы и любовь. любовь. Благодарность Всевышнему. Ты видишь, спасибо. Ноги ходят, спасибо. Руки работают, спасибо. Голова работает. Слышишь запахи. Можешь есть, говорить за все спасибо, постоянно спасибо, это и есть любовь к Всевышнему. Любовь к родителям. Если они живы, за 120. А если не живы, любовь-то никогда не кончается, она не прекращается никогда. Любовь к своей половинке. Ближе, дороже, желание, Более ценное. Любовь к детям, внукам. Любовь, а самое главное, любовь к себе. Вы авторы эха, камоха. Тот, кто себя недостаточно любит, или не любит, не дай Бог, он не способен любить никого, ничто. Вы больше и больше уважаете себя, цените себя. Почему? Не потому, что молодая или молод, красивый, или, или спортивный. Нет поэтому. Потому что каждый из нас – это производство, ручная работа Всевышнего. Мы любим работу Всевышнего. Шесть. Макушка, как шапка. Выжиковое или соболее. А лицо, как маска, легкое, прохладное, приятное. Как будто бриз океанский или средиземноморское вивает наше лицо. Он в хорошо приятное состояние держится после нашей встречи. До следующей встречи неважно, когда она будет. Ничто и никто помешать не может. Очень хорошее настроение. 5. Натуральное лечение, без лекарств. Наоборот, те лекарства, которые принимаете, усиливается их действие, снимается побочные явления, Без уколов, без облучений, без операций, не дай бог, и не понадобится. Но сильную мощь очищите каждый в его, в его местах, участке фокуса тяжести, приятного тепла. развивается, усиливается. Сильное желание продолжить процесс самоисцеления. Четыре. Четыре упражнения обычные. Сидя. В любых условиях не более пяти минут. Длительные три. Первое, в конце рабочего учебного дня, сила, бодрость, энергия, ощущение, что отдыхал, не трудился. Второе, передцом, засыпаем моментально, моментально. Не на животе, не на спине. Левый бок меняем направо, автоматически право налево. Не скрючившись, не перекрывая голову, не скрипим зубами, не храпим. Правый, левый, сны лечебные сны. И ночью идет лечебный процесс. По утрам просыпаемся по будильничку минут 15 до положенного времени. Делаем последнее упражнение не более 10 минут, ставим полной силы энергии. Помолодевшие, окрепшие, спортивные. Здоровый и усплевающий. прекрасном, великолепном настроении. Три. вспомнила что-то хорошее, что-то приятное, что-то радостное. Немножко веселенькая, И появляется улыбка. Расплывается улыбка, как рыбка в пруду. От уха до уха. Встаем с улыбкой. Живем с улыбкой. Боремся. Любим. Живем с улыбкой. Вкус жизни. Там Хаим. Симхат Хаим. Рада жизни. Прекрасно. Руки готовы. Руки чешутся. Руки хотят аплодировать. И ждут два. Сила, бодрость, энергия. И один. Открываются глаза и аплодисменты.